Друзья, приветствую всех счастливчиков, прошедших верификацию. Наше дальнейшее действие, надо зайти сюда в баланс. И вот здесь вот, где НТ, нажимаем кнопочку депозит. И вот этот вот код, нам он нужен копировать. Сбрасываем мне, я вношу в графики и мы получаем средства для голосования. Всем успехов, всего хорошего, работаем дальше. Пока.